В этом вопросе здесь не может быть как бы двух мнений. Я придерживаюсь того, что это однозначно было ошибкой. И то, что мы сегодня имеем, то, к чему в итоге вся эта тема пришла, это как раз доказательство того, что это было сделано ошибочно. Не само, вы не понимаете, вот, там есть целая череда действий. Сначала объявление,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 Томсо, почему мусульманские страны мира считают бы плохим человеком? Он же посвятил всю свою жизнь в борьбе за веру и в итоге отдал на этом пути свою жизнь. А с чего ты взялся урон, что его арабские страны считают плохим? Наоборот, в арабской Википедии он очень хорошо описан. Это в русской Википедии ты увидишь там какие-то обвинения в терроризме, хотя он никогда ни в каких терактах не участвовал, на себя не брал никакой ответственности. Арабы как раз таки к нему нормально относятся. В том под мусульманскими странами я имел в виду и Чечню тоже. Наши тоже считают Хаттабу очень плохим человеком, несмотря на то, что он отдал за нас свою жизнь. Но это ложь у нас не считает его плохим человеком. Может быть те, кто э, желают Путину здоровья, счастья, на дни рождения его поздравляют, с его портретом ходят. Они его считают плохим человеком, это да, но они не могут его считать хорошим. Чеченцы не считают его плохим человеком. Это человек, который приехал добровольцем, стал с нами рядом и воевал против нашего врага, как мы можем считать его плохим человеком. Даже если бы у него были бы какие-то очень серьезные ошибки, все равно мы бы его уважали и любили, так как этот человек, который ни за деньги, ни за что искренне приехал, и, сразившись вместе с нами, с нами в наших рядах, сразившись с этим. Нашим врагом отдал свою жизнь. Не уехал даже, не вернулся, понимаете. Он похоронен на нашей земле. Как можно его не уважать, его не любить? Как относится к Мавладе Удугову? Почему его не видно, не слышно? Мавладе Удугову к любым чеченцам, которые не перешли на сторону России, пока к. они не перешли на сторону России. Вопрос с ними, любые наши разногласия претензии, это наш внутренний чеченский политический вопрос. Если же они переходят на сторону России, то это уже становится международный вопрос, российско-чеченский. Поэтому вот Кадыров там и Кадыровцы, они перешли на сторону России. Все, они россияне. Чеченского происхождения, но россияне это уже та сторона, а непосредственные враги. У дугов же он находится... Хоть и у него другие там взгляды, хоть что бы мы сейчас ни говорили, какие бы претензии у нас друг другу не были, но это наш внутренний вопрос. Внутренние вопросы я хочу оставить для того, чтобы мы их обсуждали на чеченском языке, на чеченском канале. Здесь никуда значит, в подобные темы вникать я не хочу. Здесь только то, что касается не внутренних тем, не внутренней повестки. Как относится к переименованию Ахмат Юрта, когда Путлер откинет лапы? Переименование любых населенных пунктов – это вопрос жителей этих населенных пунктов. Это не Ахмат-юрт, это Хоси-юрт. То, что они сегодня сделали его Ахмат-юртом, это нежелание проживающих в этом селе людей. Поэтому название будет обратно возвращено, это будет Хоси-юрт. А вот если сами Хоси-юртовцы захотят изменить название своего села, то они изменят.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 этой установленной, установившейся там системы. Как только эта система пойдет, хоть юртовцы будут первые, кто спросит Кадырова за все эти преступления, которые он совершал. Веришь ли ты, что Ковчег Днуха находится в Чечне? Слушайте, я знаю из Урана, что Ковчег Приш, пришвартовался, да, правильно говорить, пришвартовался к горе Аль-джуди. И правильно будет сказать, то есть не ковчег находится, ковчег наверняка уже все, его, ну, его нету, сколько лет его он не может существовать. Но вот гора Аль-джуди, находится ли она в Чечне, я, я не исключаю, что она может находиться где угодно, так как нам Всевышний Аллах, Господь Миров, не сообщил нам, где находится эта гора. Поэтому находиться она может где угодно. Но считаю ли или я, что она находится в Чечне? Нет, не считаю. Удивлюсь ли я, если она окажется? Нет, не удивлюсь. Поменяет ли это что-то глобально, где бы она ни находилась, что-то это изменит? Нет, ничего не изменит. Историю, там, политику или что-то изменит? Нет, ничего не изменит. Поэтому к этому надо относиться очень просто. Не нужно... Как-то сильно об этом думать, что-то там пытаться на этом построить какую-то целую концепцию. Нет в этом ничего особенного. В конце то концов эта гора 100% находится на этой земле. Вот в этом нет ни, никаких сомнений. Она на этой земле. Том, мы согласны, что неправильно говорить, что казахи приняли нас, так как их никто не спрашивал, и они не были отдельным государством. Однако, тем не менее, немало казахских семей помогали нам, чем могли. Вот здесь как раз-таки те, кто, у кого есть вот такая информация, что, допустим, они попали в какой-то населенный пункт, и там какая-то казахская семья или казахские семьи им помогли. Такие люди пусть об этом говорят. Имело ли это какой-то массовый характер? Я еще раз говорю у меня нет такой информации. У меня совершенно другая информация. И она из первых уст у меня. Поэтому я воздержусь. Я ничего подобного говорить не буду. Если кто-то может, у кого-то есть такая информация, пожалуйста, говорите. Спрашивая о том, как казахи приняли войнахов, я имел в виду в большинстве своем, как приняли. Я знаю, что приняли гостеприимно, но уже не, но уже не раз замечаю, что Тумсо всегда нейтрально комментирует эту тему. Ты очень правильно заметил, я ее комментирую нейтрально, потому что я не могу сказать вот то, что сказал ты. Приняли гостеприимно и так далее. Это, я не знаю, откуда берется, у нас, видимо, разные... разные... разные версии тех событий. Я, вы должны понимать, что я не от... своих там... не через... Человека знаю об этих событиях. Я знаю непосредственно от, от того, кто был выслан. Мой отец был в ссылке, он 38-го года рождения, мой отец был выслан. Моя мать родилась в Казахстане. То есть я вот от первых рук, я первое поколение, которое непосредственно слышало от тех, кто там был выслан. И поверьте мне, у меня нет вот такой вот информации. Поэтому, когда сейчас был этот конфликт, Кадыров там что-то сказал про казахского президента, там что-то с Казахстана начали обратно, и там начали, когда полностью ко всему народу какие-то обращения, что-то какие-то упреки, я поэтому и сказал, там не надо лом накалять, это далеко не такая ситуация, где можно вообще в толком тоне разговаривать. Поэтому давайте не будем сильно на эту тему углубляться. У меня нет никаких вопросов, никаких проблем с казахами. Те казахи, которые из числа верующих являются моими братьями, люблю их люблю их всех ради Аллаха, но ни, ни, ни, ничего больше этого я как бы, сказать не могу. Здесь я чисто воздержусь. И действительно, здесь я буду придерживаться нейтральной такой позиции. Если нет информации о а логика, если выжили чеченцы, значит, кто-то помогал, привезли вагонах, выгрузили в голую степь. Как они смогли выжить в таких условиях? Может, русские вам массово помогали? Ну, я тебе про свою семью скажу, как моя семья выживала. Два брата, мой отец и мой дядя. Дяде было 7 лет, отцу было 5 лет. Дожидались в югу в степи. И во время вьюги шли, на, шли в совхоз, колхоз, совхоз, где, значит, пшеница хранилась в таких больших чанах. Специально это делалось в, во вьюгу, чтобы следы не оставлять. Есть, вьюга заметает следы. В эту в холодную зиму под эту вьюгу пробирались под этот чан. А, был такой специально заготовленный ну, типа, типа сверло такое, да, которое вот вручную так крутишь. Вот этим вот, значит, сверлом отец, так как он поменьше, ему пять лет, его, его старший брат туда под, под этот чан его засовывал. Он, значит, просверливал эту дырочку. Потом специально заготовленная была, был такой чопик, сделанный из дерева. Под, под чан подсовывали мешочек. Два мешочка собирали, то есть, ну, два или там, сколько они могут унести, два маленьких ребенка, 7 5 лет. Собирали, значит, туда насыпалось, мой отец передавал своему брату. Когда заканчивали туда, забивали обратно этот чопик на, на следующий раз, чтобы в следующую вьюгу также прийти. И потом с этим, с этим пшеном они возвращались домой, и их мама, моя бабушка, готовила им кашу из этой пшеницы. Вот мои родители выживали вот так. Поэтому мне не нужно рассказывать. Понимаете, побойтесь Бога, как говорится. Мне не рассказывайте про вот эти помощь. Там. Может, я опять-таки говорю, люди разные, попадали в разные местности. У кого какие истории, я не знаю. У меня вот такие истории. История с зерном чопиком это не говорит о том, что ты обратился к семье казаков перед носом, у вас закрыли дверь. Я такого и не сказал. Я разве говорил нечто подобное. Я не говорил, что мы куда-то обратились и перед нами закрыли дверь. Я лишь говорил, что истории у нас вот такие. Вот и все. Там был поставлен вопрос, как выживали. Я просто рассказал, как выживали мои родители. Я не говорю про то, кто куда там обращался. Наверное, просто мои родители никуда не обращались. Мои родители рассказывали, как собирали из лошадиного навоза зернышки. Я не хочу это зачитывать, это немножко такой комментарий, который может привести к фитне. Но я хочу в целом просто на эту тему, давайте сейчас последний, наверное, скажу, и на этом мы закроем эту тему. У нас нет никаких претензий, никаких обид на казахов, нет. Казахи, казахе, еще раз повторяю, те из числа казахов, которые являются верующими, это наши братья и сестры, которых мы любим ради Всевышнего Аллаха. В целом Казахстан и казахский народ для нас не, не является плохим, там, или, или у нас нет никаких претензий. У нас все очень хорошие отношения, никаких вопросов, но вот каких-то больших вещей я лично говорить не буду. И если кто-то когда-то еще будет пытаться что-то там, чем-то упрекнуть и так далее, я на это буду реагировать э, очень резко. Поэтому я прошу не ко мне. Если там что-то, кто-то какие-то, пожалуйста, разборки с кадыровым, с российским руководством, разбирайтесь, не, трогай, не надо трогать народ, потому что это приводит к взаимным упрекам, к ненужным каким-то моментам. Сегодня в Казахстане проживает немалочисленная чеченская диаспора, Uh, это, uh, это часть нашего народа, они с тех пор остались там жить, и у них есть какие-то uh, уже и родственные, там, и близкие отношения с казахами. То есть проблем у нас никаких нет, вот что важно понять. Но и, и не нужно пытаться эти проблемы создать, испортить отношения, вот этого делать не нужно. Давайте просто оставим все как есть, никто ни в чем, никого упрекать не будет. Тогда и вопросов никаких не будет.